Стас Елисеев и Евгения Елисеева. Мне интересно, что он нам скажет. А что мы у него просили? Чего там не было? А знаешь, я не обратил внимания. Да, вроде ничего, Что-то вымаливали? Да, точно. Что-то выпрашивали. Похоже. Ну и что он ответил? Ну что он посмотрит. Но он не может ничего обещать. Ему нужно подумать. На свежую голову с семьей, с друзьями, агентами, корреспондентами, бухгалтерскими книгами и банковскими счетами, прежде чем решить. Ну Но это нормально. Думаешь? Мне кажется, да. Ну да, реальностью. А что, если бы вы не могли проснуться? Как бы вы узнали, что есть сон, а что действительность? И как определить ее? У вас есть набор ощущений зрительных, обонятельных, осязательных, но вы все, все вы живете в мире грез. От таков Мир реальный сейчас. Так что добро пожаловать в пустыню реальности. А мы вы... что? Я говорю, а мы вы... не внимательно, какую роль мы в этом играем? Роль? Подожди, не знаю. Спросителей. Да? Сударь сам отменяется. Ой, Боже мой. Может, поиграй в вопрос? А что это, да? <реклама> <реклама> не вопрос, один ноль. Эй, это было нечестно. Почему нечестно? Ну я же еще не начал. Не вопрос, два ноль. А это считается? Что? Это считается? Очко за повторение. Три-ноль, кон! Нет, просто так я не играю. Чья очередь? А? Очко, не ноль-один. <свят> Кто теперь? Почему? А почему нет? Очко! Без синонимов, один-один. Что во имя неба происходит? Очко, без риторики, два-один. А чем кончится? Не догадываешься? Это ты меня спрашиваешь! Тут есть другие! Кто? Откуда мне знать? Зачем же ты спрашиваешь? Ты это серьезно? А вот а это не авиторический вопрос! Нет! Не вопрос два-два поровну! А что это с тобой нынче? Что? Да ты не оглох! Не сдохли! Да или нет? А разве есть выбор? А бог есть! Айчко! Не трепли дует Три-два, кон! Как тебя зовут? А тебя? Я первый спросил. Не вопрос, а один ноль. Как тебя называют дома? А тебя? Когда я дома. А дома тебя зовут по-другому? Где дома? У тебя нет дома. Зачем же ты спрашиваешь? Ну к чему ты клонишь? Как тебя зовут? Уже было. Два ноль. В мою пользу. Кем ты себя воображаешь? Я писатель. Знаешь, по-моему, ты говно. Я аратор. А по-моему, ты говно. Я думаю, что я все-таки согласен. Или нет? По-моему, ты говно. Я актер. А по-моему, ты говно. гениально. А все почему? Кто-то скажет, что это потому, что мы не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. А вот что скажу вам я. Нам нужно зеркало. Мы бьемся на контакта, но мы не достигнем его. Мы в глубоком положении человека, рвущегося к цели, которую он боится и которая ему не нужна. Да потому что человеку, человеку, ему нужен видишь, неловкое молчание. Почему людям нужно обязательно сморозить какую-нибудь чушь, лишь бы не почувствовать себя не в своей тарелке? Я не знаю, хорошая я не задавалась. Только тогда понимаешь, что нашла по-настоящему особенного человека, когда можешь просто на, на секундочку заткнуться и с наслаждением разделить с ним Тише, ну. Человеку нужен человек. Можно тебя спросить кое о чем? Ну спрашиваю. Только обещаешь, что не обидишься. Нет, нет, таких обещаний давать нельзя. Я же не знаю, что ты скажешь, и, возможно, моей естественной реакцией будет обидой. Так я нарушу свое слово. Пусть и невольно. Скажите, как вы оцениваете свое состояние? Или вы всерьез считаете свой мозг неповрежденным? А вы свой? Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы. На ваши я отвечу. Когда вы вполне поправитесь. Так как обстоит дело с вашим состоянием? На ваш взгляд? Понимаете мне? Мне это трудно сказать, такое очень странное чувство. Ни во что не погруженность, ничем не взволнованность и никому не расположенность. И как будто ты с кем-то помолвлен. А с кем? Когда? Зачем? Уму непостижимо. Как будто ты оккупирован. И оккупирован по делу в соответствии с законом и легитимным референдумом о дружбе. Но все-таки оккупирован. И такая вроде бы ни на чем не расположенность и ни на чем не распят. Короче, ощущаешь себя внутри благодать. Как будто бы в утробе, но в утробе мачехи. Я боюсь, что такими темпами мы скоро заговорим и о смысле жизни. Подожди, не иронизируй. <сí Это очень банально. Ведь, когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы его редко интересуют. Об этом стоит говорить уже в конце жизни. А ведь... Когда наступит этот конец, мы не знаем. Вот и торопимся. Милая моя, не следует торопиться -то. Самые счастливые люди те, кто вообще никогда не задаются этими проклятыми вопросами. Ведь вопрос, вопрос, это всегда желание познать. А для сохранения простых человеческих истин нам нужна тайна. Понимаешь? Тайна счастья. Тайна ну, смерти. Тайна жизни в конце концов. Господи, why so serious? А ведь, может быть, это и не так, милая. Но вот только попробуй не думать обо всем этом. А думать обо всем этом, это ровно так же, как знать день своей смерти. Незнание этого дня делает нас практически бессмертными. Вася, 23-й спектакля, для дня пошли. Отпусти ее! Отпусти! Ты восстановил ее против меня! Это сделал ты сам! Нет, ты ее у меня не отни! А, ладно. Твой гнев, такой подожди, подели ее у тебя. Ты позволил темному владыке смутить твой раз, А сейчас. Ты стал как раз тем, что ты поклялся уничтожить. Не нужно Натат! Волгунов-либералов. Я не вы, не вы, и уж тем более не вы. Я не страшусь красной стороны. Я принес мир, свободу и стабильность своей новой империи. Своей, твоей новой империи? Не вынуждаю меня убивать тебя, Лев. Ты прекрасно знаешь, я поклеваюсь верности республике и демократии. Как в таких случаях говорится Тот, кто не с нами, тот против нас! О боже мой! Ты же знаешь, кто любит абсолютно Что ж, я выполню свой долг Ну попробуй, мой маленький Оранжевый друг А мы проснулись, так ведь кто? Мы ты спрашиваешь про пловесленную, ты я. Да, знаешь, иногда в середине своего сна ты просыпаешься, а вокруг какие-то люди, и они кажутся тебе знакомыми. А ты, думаешь, ты все, что приходит тебе в голову? Да, но ведь это же может быть сном. Я подвел тебя! Я подвел тебя, Энкин! Как я не догадался, что джедаи задумали переворот! А ты попадешь злодей? Да нет, рукой! Это джедаи и злодеи! Тогда ты как-то Энкин! Тебе конец, учитель! Все кончено, Энкин! Я стою выше тебя! Ну нет, ты недооцениваешь мою мощь! Ой! Treasure, а не вернешь ее во мрак. Ненавижу тебя! <God> <composer> <murder>. <portrayed> Были. Вроде все четверо. В конце концов, даже не очень далеко. Послушай, вы вот, да он хоть немного могу пойдет на договор. Я? Слушаю. Так вот, из четырех ему единицев один об этом говорит. А из трех оставшихся двое вообще об этом не упоминают. А третий сказал, что они его обругали. О! Ничего не понимаю! Кого? Спасителя. За что? А, потому что не захотел их спасти! От ада? причем чем тата, От смерти? Ну и? Что, ну и? Ну и никого их покарали. Ну и что? Ну так один-то говорит, что все-таки один разбойник был спасен. Ха. Ну и что, просто они не согласны друг с другом? Подумаешь? Да, но все верят только ему одному. Кто все? Все, все только ему и верят. Господи, да кто не читал эту Библию? Нормально, а? А я не э... читал. Я читал. Оттуда один важный фрагмент. Пусть праведника Трутина его препятствуют ему себе любивые и злых людей. Блажен тот пастырь, Кто во имя милосердия и доброты ведет слабых со собой сквозь долину Ибо именно он и есть тот самый, Кто воистину печется о ближних своих. И совершу над ними великое мщение, и свое наказание яростное над всеми теми, кто замыслит отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое Господь, тогда совершу над ними свое мщение. Тебе все еще кажется, что это слово. А ты о чем? Все, это Ты не сон лев, ли? не кон А что, если вся моя жизнь была с мужем? Да, ну тогда чей это был сон? Ну, мы ничего плохого не сделали никому. Да? Знаешь, я не помню. Наши мина были в каком-то рассвете, распоряжение, приказы. Должна быть в самом-самом начале был момент, когда мы могли сказать нет. Мы его как-то упустили. Да, знаешь, с меня хватит. Говорят откровенно, вот, вот так, тогда же легче. Ладно, в следующий Меньше. раз будем умнее. Вот вы нас видите, а вот мы Елизавета. Да. Ба! Вам всем передать, взято закрывается, нас вот тошнит.